Кому-то доброе утро, кому-то добрый день, кому-то добрый вечер уже. Так. Так, так, так. Кое-чем хочу интересным с вами поделиться. Привет, так. давайте подождем, пока люди подойдут сейчас, и кое-что вам расскажу. Так, привет, привет, друзья. Ставьте лайки, комментируйте, кто вы, что вы, откуда вы пишите, чтобы я понимал. Так, так, так. Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас пятница, и я хотел бы поделиться историями двух девушек, ну, я вещаю для всех друзей, вот у меня на фейсбуке много друзей, да, и я хочу рассказать вам две истории двух девчонок из Тилси, с компанией, которая, ну, я сотрудничаю, мои друзья знакомые, знакомые, многие работают. Так, вот Сергей, Олег, привет. Смотрите, мы заводим компанию на рынок только, СНГ, Азии, Европы, только-только вот заводим. И знаете, я несколько месяцев уже сотрудничаю, и у меня есть чем поделиться. И я хочу вам рассказать, что происходит изнутри вот в компании, да, что происходит. Я пришел в компанию несколько месяцев назад, и я видел результаты людей, которые год назад э, имели доходы и которые сейчас имеют доходы. И вот есть такая девушка у нас, э, Анна Кантера, она из Доминиканской Республики, она работала в компании Argana Gold, э, сетевая компания, которая э, занималась там кофе там, и другие продукты, которые сейчас существуют, она зарабатывала деньги там. И э, 6 лет назад она пришла в компанию TLC total life changes компания которая э, ну, тоже работает в сетевом маркетинге производит классные продукты и вот я сейчас покажу вам результаты пять лет она про сотрудничала с компанией сейчас вам покажу откроем. Э, когда я пришел в компанию тился мне показали вот ее доходы понедельно видите то есть человек зарабатывал 20, 23, 24 в неделю. Ну, меня это впечатляет. И в предыдущей компании она не зарабатывала таких денег. То есть это говорит о том, что продукт работает, потому что без продукта невозможно построить такую сеть. Маркетинг-план выплачивает очень хорошие деньги. И я понимаю, если девушка с тремя детьми дома строит этот бизнес, живя в Доминиканской республике. А Доминиканская республика – это не Америка. Это страна, в которой зарплаты 200-300 долларов. Ну, как и в Украине, в России, в странах СНГ. То есть она живет на таком же рынке, работает с этими продуктами. И проходит год. Проходит год. И буквально вот... Происходит это с января месяца. Я вижу на ее страничке, вот, Анна Контера, вы можете ее найти в Инстаграм, Фейсбук, сбрасывает доход за неделю, ровно через год. Вот смотрите, вы можете посмотреть, у нас доходы понедельно. 147 неделя, здесь видно вот, э, так вот. Видите, да? И через год с ней происходит, вот она делится результатом, здесь 100 тысяч долларов, видите? То есть ее доходы увеличились в 4 раза. Это говорит о том, что если лидеры, если лидеры растут, у лидеров растет чек, значит и у компании есть рост, значит и у ее дистрибьюторов есть рост. Я многих слышу, слушай, я работаю там миллиардная миллиардной компании, классная, большая компания, но это здорово, супер. По факту, что, допустим, вы получаете от того миллиарда, да, или что. TLC компания простая, она делает небольшие товарообороты, да, там, 100-150 за год. Ждем сейчас в марте официальных результатов на бизнес руху мы посмотрим, да. Но я вижу вот результаты вот этих наших дистрибьюторов, простых людей. Сейчас я вам покажу ее на фотографии. Вот она. В Инстаграме она доступна. Вот, видите? Юмерс. Простая девушка с тремя детьми. Пять лет проработала. И на шестой год вот такой взрыв. Рост идет, да? И сейчас я вам покажу еще фотографию. Вот она. На бизнес-фурхом. Вот на 15 месте. Видите, ее доход уже здесь 470 тысяч в месяц. Это, а почему я это показываю? Почему я этим делюсь? Вот она работает с такими вот продуктами, которые сейчас покажу. Да, продукты, которые работают. И вот это для меня пример, это для меня мотивация. Я для меня эта девушка является примером, и я вижу, если она смогла э, в этой компании с этими продуктами, с маркетингом, с этим руководством, значит и каждый из нас сможет. И сейчас покажу вторую девушку. Покажу вам вторую девушку, которая работает в шторме Веллингтон она является чеком номер один в индустрии MLM, которая зарабатывает больше миллиона долларов в месяц. Но ну, смотрите, на бизнес home есть ее доход вот миллион долларов, видите? Это девушка, которая тоже работала в компании Organa Gold, зарабатывала ну, средние деньги, и она перешла в компанию TLC, в которой она за 6 лет вышла на доход больше миллиона долларов. Это девушка, которая является в индустрии MLM, в товарном бизнесе, чек номер один. Покажу ее. Вот она есть в Инстаграм, вот она доступна. Вот она рекламирует эти продукты наши, которые сейчас тоже покажу вам. А все это организовал человек Джек Феллон, вот, президент компании, смотрите, простой молодой парень, который организовал компанию в 2003 году в Америке, который начинал без всяких спонсоров, вложений, вливаний финансовых. Он организовал сам компанию, со своего дома, с подвала, начинал продавать вот такой продукт в Америке, который 17 лет продается жидкий поливитамин и человек за 17 лет уже привел больше чем 50 семей которые стали долларовыми миллионерами и сейчас эта компания заходит на наши рынки страны СНГ Европы и это возможность для всех людей которые вот я сам предприниматель с 95 -го года я 25 лет седь, э… В индустрии, ну, э, ну, бизнесом занимаюсь. В линейном, в классическом бизнесе. Я знаю, как сейчас очень тяжело всем предпринимателям зарабатывать деньги. Я когда был предпринимателем, э, вся грусть, ну, весь груз и ответственность была на мне. Сейчас я занимаюсь тем же самым. Есть компания, которая производит продукты. А продукты, смотрите, э, продукты, которые... Человек чувствует, человек, который пробует продукты, он получает результат быстро. Смотрите, вот есть такой продукт, да, травяной чай. Человек его выпивает, и в течение суток он видит, как работает продукт. Он получает результат. И он понимает, что этот продукт, так как улучшается его состояние здоровья, а это, вот я держу, это детокс. Детокс, который очищает внутренние органы, кишечник, печень. И человек видит с первых же дней улучшение своего состояния здоровья. ЖКТ налаживается. Человек чувствует, как у него появляется жизненная энергия, которой не было. Сейчас основная масса людей просто ложится и падает на кровати, на диваны. Сил нету. Слушай, что бы выпить? Давай кофе выпьем. Давай кофе. Почему люди говорят, давай кофе попьем? Да потому что сил нету, нужна энергия, что-то нужно организму. И когда человек начинает пользоваться этими продуктами, у него появляется энергия. И когда организм чист, внутренние органы, органы чистые, человек получает энергию. Самый главный результат это жизненная энергия. А за счет того, что есть люди, ну, которые вот есть люди, которые полные, у них большой вес, объемы большие. У них снижается вес, уходит вода, жир. Человек уменьшается в объемах и уменьшается вес. И человек себя лучше чувствует. И вот эта компания заходит на рынок. Компания, вообще смотрите, чтобы вы понимали, я отношусь ко всем сетевым компаниям классно. И мега-лидеры, которые, Amway, Herbalife, Kay, люди, которые компании, которые делают миллиарды, это здорово. Но там уже бизнес построен. А компания, которая сейчас заходит на рынок, и вот пример двух девушек, которые я показал сейчас. Люди, которые реально увеличили свои доходы в несколько раз и зарабатывают десятки, сотни и миллионы долларов уже. эта компания заходит на рынок. Вы пишите, вот, смотрю, Вера, Люба, напишите вот свои результаты. Работает ли продукт, как работает, какие у вас результаты. И самое главное, смотрите, продукт, он доступный для человека. Любой человек, это доступно в странах СНГ, это недорого. Люди получают результаты. Э, Маркетинг-план, который платит ни одна компания, вот я даже продуктовая, не продуктовая компания. да. Вот многие люди говорят, слушай, мне вот продуктовые компании слушай, это продукт у вас, да я не буду этим заниматься, мне это не подходит, мне будут бы поработать, где бы без продукта, там, инвестиции, там, криптовалюты сейчас модно. А по факту происходит то, что э, люди только там теряют деньги. Э, суть э, сетевого маркетинга, это, смотрите, одни люди грамотные производят продукты и продвигают их с помощью сети, да. Многие вот спрашивают, э, мой результат в компании вот, за неделю 700 долларов. Напишите, ребята, вот сколько вы за прошлую неделю заработали, сколько вы вообще всего заработали. Суть, смотрите, сетевого маркетинга. Многие не понимают люди, которые говорят, слушай, я... Сетевой маркетинг это пирамида. Смотрите, объясню вам на пальцах. Продукт компания производит, а я как дистрибьютор продаю эти продукты, продвигаю эти продукты, строю сеть. То есть, я могу закупить продукт у компании и могу продавать в любой точке мира. Либо я нахожу клиента, который находится в Австралии, в Южной Корее, в Японии, в Европе, в Узбекистане, в Беларуси, в Казахстане, в любой стране мира. Я нахожу человека, даю свою реферальную ссылку. Человек заходит на мой сайт, покупает продукцию, а компания ему делает доставку. И вот смотрите, человек, вот смотрите. Я бизнесмен, да? я делаю продажу, за продажу мне компания платит деньги. Я привлекаю нового человека, который по моей ссылке регистрируется, и весь товарооборот, который он делает, мне компания выплачивает процент. Либо я раньше занимался бизнесом, я производил продукты питания, я их производил, я их отдавал дистрибьюторам, дистрибьюторы их продвигали дальше, по оптовым базам, по магазинам, по точкам. И человеку поступал продукт. Схема одна и та же. Кто-то идет линейная продажа, а кто-то идет через многоуровневый маркетинг. И мы вот заводим TLC компанию. И сейчас я обращаюсь к людям, вот к сетевикам, которые любят эту индустрию. Люди, которые понимают, что это такое, когда, ты, когда компания заходит на рынок и можно возглавить этот рынок. И преуспеть, потому что многие умные люди, которые завели раньше другие компании на наши рынки, они сегодня за построение сети, за, за то, что люди потребляют классные продукты, люди всегда зарабатывают хорошие деньги. Ну, сейчас получает стабильный доход. То есть вот такая индустрия. То есть мы не воздух здесь гоняем по трубам. Мы предлагаем первое. Это сообщество, которое может изменить... Жизнь человека, сообщество, которое позволяет многим людям зарабатывать деньги, работая через интернет. Люди получают результаты, люди зарабатывают деньги, а компания TLC в 2019 и 2020 году является лучшим работодателем в мире. Компания дает возможность зарабатывать любому человеку через интернет. Все легально, официально, без риска. Здесь не нужно вкладывать миллионы долларов. И вот эти истории девушек, я понимаю, что я э, тоже так могу. Я могу помочь большому количеству людей, помочь вот, что сейчас главное для людей да, в нашем материальном мире, что, как э, стать успешным ну, в жизни, да, как, как, где можно зарабатывать деньги, потому что как говорится, за, за все отвечает серебро. И финансы нам нужны для того, чтобы у нас было больше возможностей. Я понимаю, что сейчас мне здесь напишут в комментариях, либо говорят в личку, скажут, слушай, ну ты финансы, вот у тебя финансы самое главное. Нет, друзья, у меня другие ценности, но с этим бизнесом я могу помочь людям, первое, по здоровью, второе, я могу помочь людям финансово. Вот смотрите, любого, да, вот пишет. Уменьшение объемом на 3 сантиметра минус 2 килограмма. Сейчас весна идет, да? 8 марта на носу. И кто хотел бы уменьшить свою талию без всяких диет и физических упражнений? Нужно просто начать употреблять продукт, очистить все свои завалы, которые вы накопили за многие-многие года, за праздники, которые прошли. И... Вы весной будете стали там, 5, 10, 15 сантиметров. Но ну, каждому человеку, каждый организм по-разному. Кому-то это кто-то за неделю увидит результат, кто-то с первого дня увидит результат, кто-то через месяц. Все зависит от состояния вашего, от, запущенного, от запущенности вашего организма. И дальше продолжаю. Любовь пишет. Перестали выпадать волосы, улучшилась кожа, стала гладкой и отлично сплю. Ну, классный результат. Вот Яна пишет, 700 долларов заработала. Неделя 700 долларов. Но ну скажите, это интересно вообще кому-то может быть или нет? Маркетинг-план, ни одна компания не платит. Маркетинг-план, если коротко, 50-50-50. От привлечения партнеров, от клиентов. И маркетинг-план у нас линейно-бинарный. И если есть сетевики, смотрят это видео в прямом эфире, либо в записи вы будете смотреть. Знаете, я вот слушаю э, ребят с разных сетевых компаний, такие интересные люди, говорят, «Слушайте, ну вы вот начинаете, вы начинаете переманивать людей. Мы не переманиваем, мы делимся информацией, а человек выбирает для себя, нравится ему или нет. Потому что во все сетевые компании люди откуда-то пришли, это не значит, что вы их переманили». Вы им показали возможность, где человек выбрал для себя вашу компанию, и он здесь либо получает результат по заработку и зарабатывает, и он у вас остается, либо если он не зарабатывает, он ищет другое. Либо работу по найму, либо свой бизнес, либо другую компанию. Я вот знаете, я к этому отношусь очень легко. Если человек уходит с моей компании, да, с моей команды, я понимаю, что я просто не дал ему тех возможностей, чтобы он заработал, либо я не научил, либо еще что-то, да. И человек уходит. Но если человек уходит, ну насильно же мил не будешь, правильно? Но ну, придут другие люди. И, конечно же, мы находимся в поиске. Наша задача, наш успех заключается в том, что когда ты привлекаешь в команду успешного человека, это есть успех. И я вот всегда привожу пример: я сам спортсмен, да? футболист. Вот здесь Кристиану Роналду, да. Он. Играл в в реале, да, он зарабатывал самые большие деньги. Звезда мирового уровня. И он переходит в Ювентус Туринский. Ну, знаете, он говорит: Ой, слушай, переманили. Ой, слушай, Кристину Роналду переманили. Да, его не переманили, ему просто дали лучшие условия. Либо он посчитал нужным, что пришел тот момент. Ему нужно в чем-то расти, что-то изменить в своей жизни. И он пришел в другую компанию, в другое сообщество. Если ему понравится, он там останется навсегда. Если он захочет что-то изменить, он может перейти. Но говорит там, слушайте, вы переманиваете людей. Да никого не переманишь. Насильно мил не будешь. Да, вот Сергей пишет правильно Попов. Это мой человек, вот Сергей Попов, это мой друг, с которым мы строим 8 лет бизнес. 8 лет человек, который работал, его история, я не буду забегать вперед, мы с Сергеем проведем прямой эфир, и он сам расскажет свою историю. Кем он раньше был и кем стал, как изменилась его жизнь. Вот Светлана Кувайцева. Светлана, тебе тоже большой привет. Башкаркастан. Тоже открываем рынки. Друзья, все рынки открываем. Если вы работаете в инвестициях, криптовалюты, супер, я вас приветствую. Единственное, что эти проекты недолгосрочные. И там, э, ну это другая тема. У нас то же самое, что в инвестициях, криптовалютах, только у нас проценты выплат в товарном бизнесе больше. Плюс еще есть продукт. Яна вот пишет, когда начала пить чай, в процессе похудела на 8 килограмм и отлично себя чувствую. Друзья, это чай продукт. Это не просто чай, который листовой, вот пошел в магазине и купил там липтон, либо еще какой-то. Это продукт, который не имеет чайного листка здесь. Не имеет. Просто добавляется в рацион и все. А продукции больше 40 наименований. Продукты, которые... Смотрите, очищение, детокс, здоровье, красота, есть продукты для кожи, для волос, то есть жидкие поливитамины, витамино минеральные комплексы, есть дневные, ночные витамины. И самое главное, что в эту компанию, вот смотрите, я говорю, температура по больнице, что люди, которые приходят к нам в бизнес, вход небольшой, да, ну, грубо говоря, чтобы начать бизнес в компании, 20 долларов регистрации, компания тебе дает бизнес-офис, интернет-магазин, и ты на 60 долларов покупаешь себе классного продукта для своего здоровья. Все. Риск в чем? Риск в том, что ты можешь очистить свой организм, получить массу витаминов. У нас есть потрясающий кофе, который я в жизни не пил обычного кофе, и мне не нравилось. Но кофе Дель у меня нет сейчас на столе, это продукт, который дает энергию, уменьшает аппетит. И многие люди, которые пользуются, люди итальянцы, вот, которые любят кофе, они отвечают, говорят, слушай, кофе просто бомбовый. И снижается вес, уходят объемы, ну классный продукт. И вот человек, смотрите, человек, который начал бизнес за 80 долларов, он в первый месяц зарабатывает 200-300 долларов. Это результат 100%. Ну не сто ладно, 99% в нашей команде людей, которые без риска для своего здоровья, без риска для э, своей финансовой безопасности, 80 долларов, 20 долларов регистрации, 60 долларов, в ход. человек купил продукт и он зарабатывает 200-300 долларов в месяц. Есть люди, которые 200-300 долларов за неделю зарабатывают. Есть люди, которые за месяц зарабатывают 500-700, а есть люди, которые за месяц зарабатывают и тысячу, и две тысячи, и три, и пять тысяч долларов. Понимаете? Вот такая компания заходит на рынки. И если вам, вы рассматриваете варианты по бизнесу, я обращаюсь сейчас к предпринимателям, у которых за этот год и за прошлый год пандемии все легло, я знаю, что сейчас все предприниматели думают, слушай, а чем бы заняться, где бы найти, какой бы бизнес? Вы знаете, что здесь тот же самый бизнес предпринимательский, только скорости в тысячу раз быстрее через интернет. Мы коммуницируем с людьми, Zoom, Facebook, Instagram, вот да, я сейчас вам передаю информацию. Если вы человек, который хотите воспользоваться этим, вы хотите начать бизнес какой-то новый или это новое для вас, вы обратитесь ко мне, я вам дам пошаговую инструкцию, либо к ребятам, вот, которые в комментариях пишут: это вся наша команда, не вся, это люди, которые здесь на эфире, можете вот кто э, к любому можете обратиться, спросить: слушай, Сергей, Яна, Люба, сколько вы зарабатываете здесь? Вот. Обратитесь, спросите, какие результаты по продукту. И обращаясь к людям, которые работают вот, по найму. Да? Люди, ну что, что в жизни такого найм дает? Пришел с утра до вечера, ты на работе. Ты ходишь на эту работу, ходишь, ходишь, никакой радости в жизни нету. Вот мы, например, в марте месяце большой командой, больше 60 человек едем в Дубай. Дубай, 5 звезд отель, дружной командой, где приедут к нам э, хозяева компании, президент, директор, где у нас будет и обучение, и мы будем просто кайфовать, мы мир смотрим. Понимаете, мы смотрим мир, мы свободные люди. А что человек по найму? Нужно вырваться из этого болота, потому что сейчас еще платят какую-то пенсию, да? Там моя мама получает в Украине, я не знаю, там 3-4 тысячи гривен пенсия. Ну, грубо говоря, там 100-150 долларов. Вы хотите этой пенсии? Я видел, мои бабушка и дедушка тоже получали мизерную пенсию. Так есть другой путь, без риска. Если у вас не было опыта в маркетинге, работы в интернете, это наоборот хорошо. Вас не нужно, не нужно будет переучивать. Очень простой бизнес и шикарный. И истории, вот я вернусь к историях вот Анны Кантерры и Шторме. Вот смотрите, я вам еще раз покажу. Меня, мной движет вот цель. Я хочу помочь большому количеству людей. Вот смотрите, девушка делится результатами. Просто потрясающе. А за прошлую неделю, вот кто понимает, для сетевиков покажу. Сейчас вам покажу. Один Этот скрин. Вот кто понимает, вот за прошлую неделю, видите, я объел кружочком, Слева 347 тысяч, справа там 400 с чем-то тысяч. Это балловый товарооборот за неделю. Вот смотрите, 300, смотрите, 347 тысяч, 975 баллов с одной стороны и 404 с другой. То есть это человек, а баллы у нас один к одному, один и два. Вот где-то товарооборот 347 тысяч, это товарооборот где-то 400 тысяч долларов за неделю в одной ветке. И в другой 500 тысяч долларов товарооборот. И человек с меньшей ветки получает 25%. Да, есть ограничения в нашем бизнесе, что человек по этому виду дохода по бинару может получить только 20 тысяч долларов. Но у нее чек больше 100 тысяч долларов за неделю. То есть она другие 80 тысяч долларов зарабатывает по матчин бонусу То есть от заработка людей. Людей, которых она пригласила в бизнес первой линии, люди ее зарабатывают деньги, например, за неделю 20 тысяч долларов, 10 тысяч она зарабатывает. То есть такого бизнеса, я, честно говоря, я вот в своей жизни, я сам предприниматель, я не видел, чтобы в, на... в бизнесе друг другу помогали. Линейный бизнес классический, он подразумевает то, что есть конкуренция. Ты производишь товар какой-то, либо привез товар, либо какая-то услуга, либо магазин. Неважно что, это конкуренция. Вот у нас есть строительный магазин, там какой-то там метр называется, а есть магазин другой супермаркет, там эпицентр. И вот они конкурируют. Стоят рядом, они конкурируют. Это во всех городах больших. Раз сгорел один магазин. Почему? Потому что конкуренция, сгорело все в эпицентре. Это конкуренция. Мы же, у нас бизнес, наш бизнес, он от бога бизнес. Люди, которые создали эту компанию, назвали Total Changes, это тотальные жизненные изменения. И многие люди, которые приходят, они не только отмечают результаты по продукту, они тотально меняют свои жизни. И у нас нет этой конкуренции, мы друг другу помогаем. Поэтому, друзья, у нас сегодня пятница, вы сейчас не на работах, вы дома, либо, может, вы на работе включили наушник, смотрите, либо вы будете смотреть записи. Еще раз вас призываю, если вы открыты к бизнес-возможностям, бизнес, который ведется комфортно через интернет с любой точки мира, не нужно заканчивать института, университетов, обращайтесь ко мне, я дам пошаговую инструкцию, научу. Познакомлю с нашими людьми, вот мы будем проводить прямые эфиры, следите, подписывайтесь на мой канал вот в фейсбуке, подписчики, на ютуб канал много информации о бизнесе, маркетинг план, как работают продукты, доктора подробно разъясняют, как работает продукт, что входит в состав и так далее. На ютуб канал найдете меня Александр Потапов, под этим видео будут контакты, это вообще не проблема. А я желаю вам удачи. Я поделился искренне результатами наших девчонок. У нас есть уже результаты и в странах СНГ. Люди, которые и в Украине, и в России люди зарабатывают. Есть люди, которые зарабатывают и тысячу долларов в день. Есть люди, которые тысячу долларов в неделю зарабатывают. Мы только начинаем. Поэтому, если вы открыты, давайте к нам в команду. Будем преуспевать. Если вы только не держите флаг своей компании, если вы держите флаг своей компании, у меня есть люди попадаются, ну, мы ж сетевики, мы ж общаемся, и люди попадают и слушай, я вот держу флаг своей компании, любой, говорит, я через пять лет планирую дойти до цели, и мне, я не хочу слышать ни одну компанию, я не хочу видеть ничего, то, друзья, послушайте, живем один раз в жизни, и преданность не должна порождать бедность. Если у вас все получается, если у вас даже получается что-то зарабатывать, пожалуйста, вы оставайтесь в своей компании, развивайтесь. И <смех> да, бейсболка крутая. Вот. Вы можете оставаться в своей компании, пожалуйста, успехов, удачи. Но если вы открыты и вы жаждете большего, вот как я жажду большего, то человек ищет где лучше. Желаю вам удачи, да, и сегодня пятница, завтра выходные дни, как раз время осмыслить, пересмотреть этот эфир, попросить еще информацию какую-то. И желаю вам удачи, хороших выходных, и чтобы ваша жизнь прошла так, чтобы вы на старости лет никогда не жалели, когда вам будет 70, 80, 90 лет, и вы будете слушая. Вот были же возможности, вот люди же предлагали, а я вот... Боялась, страх, еще какие-то причины. Все, желаю вам удачи. Рад был вас видеть и благодарю, что вы зашли на мой канал, послушали э, меня. Вот Так что давайте, друзья. А партнерам компании, вот э, я вижу, они пишут, вы пишете, я желаю вам поставить цели и идти быть лучшей версией себя вот неделя у нас прошла прошла вы отлично поработали я вас благодарю я знаю что вы каждый из вас на прошлой неделе заработал деньги я желаю чтобы вы каждый из вас заработал намного больше чем на прошлой неделе и так вот понедельно шаг за шагом потихонечку чтобы ваши чеки росли, росли чтобы к вам приходили люди которые хотят тоже изменить вашу жизнь вы поделитесь этим эфиром, вот поделиться, кнопочка есть, и ваши друзья увидят это видео, и они спросят у вас, Светлана, Людмила, что там, что за бизнес, расскажи, я тоже хочу. Поэтому желаю вам большую команду новых партнеров и роста в вашем бизнесе. Все, всех благ, до связи.